Привет, друзья! С вами я, Вячеслав Богданов, тренер по продажам из компании ⁇ Мастер продаж ⁇ Прямо сейчас мы готовим для вас онлайн-тренинг по продажам, продажи в коронавирус. И вся тематика, все тренировки, все полностью обучение подготовлено под ситуацию в данный момент под продажи вот в такую ситуацию, когда ЭТБ, эпидемия, коронавирус, кризис, ну и так далее. Поэтому прямо сейчас возьмите и запишитесь на этот тренинг по контактам тут. И очень важный момент, готовьтесь, потому что будут очень ценные данные. Подготовьте материалы, прямо сейчас регистрируйтесь по этим контактам. Всем пока, до свидания, до встречи.